Короче говоря, установка iOS 13. Это был понедельник. До презентации Apple WWDC 2019 оставалось несколько часов. Перед тем, как смотреть презентацию на языке оригинала с Велсаком, нужно основательно подготовиться. Я умылся, переоделся, поставил чайник, заглянул в холодильник. Было пусто. Я обулся, не забыл одеть шапку. Мам, ну на улице уже лето! 3 июня на календаре! Ну какая шапка? Ладно, хорошо одену. Целую. Выйти из дома, понял, что мне слишком ленить и 5 минут до ближайшего мага и лучше залезть в теплую кроватку, заказать еду и готовиться к установке iOS 13. Так и сделал. Четко. Перед тем, как обновить свой iPhone до iOS 13, вам тоже нужно сделать эти шаги. Во-первых, телепортироваться к себе домой. А телепортация еще и неплохой способ быстро сменить гардероб. Круто. Во-вторых, подключить свой телефон к компьютеру. В-третьих, запустить iTunes. И в-четвертых, создать резервную копию вашего устройства. Чувак, ты ушел, не ушел, уже сделал резервный копи копирайтинг, резервную копию. Ну да, что? Дай-ка посмотрю. <связывая> Погоди, что ты делаешь? <смех> Устанавливаю тебе транс Трансу, как прямую. И что я не видел в этих программах? Они же все на одно лицо. Лицом, может быть, и не быть, как у не у всех, у, у всех. Но и транс выпустили свою обновку, обновку, обновочку, обновление. И теперь программа работает не только как с крутой файловый менеджер, менеджер для передачи музыки видео и других файлов между телефоном и компьютером. Но ну и как отличный решениц для создания резервной копии iPhone, можно использовать 33 3 различных вида бэкапа. Полный выборочный и копирование воздуха воздухоплавательным путем. Можно не только просматривать список резервных копирок под корок но и просматривать содержимое резервных копий, чтобы при надобности восстановить только самые значимые и полезные в твоей жизенке, печенки пчелки Окей, okay, где могу скачать? По слайвам, ссылкам в описании. Я, я пошел тоже смотреть презент... презенташечку, презентацию Apple. Интересно, откуда взялся этот парень? Наверное, это товарищ моего троюродного друга. Но это не точно. О чем это я? До презентации оставалось несколько минут. Я уселся поудобнее и стал ждать. Я смотрел презентацию одну минуту, 10 минут, я досмотрел презентацию до конца, почти досмотрел, понял, что из квартиры своего троюродного друга телепортировался в свою, это было странно, странно, что презентация еще не заканчивалась, а телепортация это дела обыденные. Спустя 13 минут увидел, что iOS 13 стала доступна для скачивания, теперь заживем. Резервную копию мы сделали, а дальше все просто. Было бы, если прошивку можно было скачать через профиль конфигурации. На сайтах был доступен файл с iOS 13, который можно установить только через компьютер, я начал установку костыльными методами. Телефон включился? Я обрадовался! Но ненадолго! Ведь для установки iOS 13 нужно обязательно зарегистрировать iPhone или iPad через аккаунт разработчика, иначе можно получить кирпич. Хорошо, что тот странный тип посоветовал мне AnyTrends для создания резервной копии. Благодаря этому файловому менеджеру я не потерял ни единого байта информации из своего iPhone. Четко. Короче говоря, установка iOS 13. Привет! Как тебе новое видео? Сейчас мы работаем над несколькими новыми роликами, которые выйдут на канале до конца июня. Также совсем скоро мы выпустим большой обзор iOS 13 в формате, короче говоря, если этот ролик наберет 1000 лайков. Хоть простому методу установить прошивку пока нет, но как только он появится, мы сразу сделаем видео. Надеемся на вашу поддержку в виде лайка под этим роликом и подписки на наш канал. Спасибо за просмотр!